Добрый день, меня зовут Канупа Юля, я специалист по обучению телеканала Украина. И я очень рада шикарной возможности учиться, сертифицироваться в школе тренеров Алены Сосоевой. Я благодарна и живому делу, и лично Алене за такой действительно крутой, Профессиональный курс, поистину самый лучший, пожалуй, на данный момент в нашей стране. Это не только компиляция классных тренерских практик, мастер-классов от самых крутых специалистов, но и отличная возможность познакомиться с единомышленниками, поделиться опытом и, как говорит Алена, взаимоопылиться. Спасибо большое за такую возможность.